Супра yeah. G55 Крис Crisp Хвост. Дать переслушайте внимательно, я просто тестирую, да-да. Ты но ну, подъезжай, я просто сегодня не работаю, сейчас тестирую, гоняю радара и. Да, конечно, конечно, конечно, конечно, коллег там есть. Да, да, конечно Хорошо Добро Супр IG-65 55 Криспэ в хвост Отсечка по скорости Все равно существует Без движения не ловит Диапазон? Кей. справа. Слева? Ела